Раз. раз. Погоди, стоит, стоит, стоит. Стоит, стоит, стоит, стоит. Стоит, стоит, стоит, стоит, Давай, раз, два, два. три. стоит, стоит, стоит, стоит, да, я доказал. и знал. А? Женька, давай мы с тобой. С тобой. А я хотел вон ту рыбку забрать вот с магазина. Б. Да? Давай, Женька. Раз, Су два, два три. Ха, у меня был... У меня камень был. У меня камень был, Женя. Я пойду. Ну, ты маньяк. А, ну это выход. В смысле, а как на парку на это пройти? А как ты все попал? А это я просто телепорт нашел? Да. А на парку можно так пройти? Да. О, <связывая> а, я скинул. Ладно, я пошел. Полвитина? <связывая> да, вообще, вот. Че это? Я Я тоже нашёл. Он Короче здесь троллить можно с мешками да. Карту, карту А, нельзя отключить, я здесь сразу говорю Нельзя отключить? Туда есть телохода Я вообще про неё забыл А он на крыше появляется? Да Он Алекс угу. А мы кто? Мелма Это я Мелма, Мелма. дураклая, одному не залезть. Похалай. Покажу, как. Нет. Она как бы ходит, то есть глупо занимается уже. Я... я ее отложу. Не, я привожу, они еще даже не собираются. Тогда уже занимаются. А, а что, может? Может? Качи, качи. Ты что, не будешь меня искать? Там а попробуй на попади. Хана, хана, хана, гори. Ну, Ну их дай им раз А меня он не найдет. А, ты мне сейчас там ушл? Эй, ну ты знаешь, где я. А я за маньяком могу да, видеть. Да, да, за тобой. Я спрятал, он меня не найдет. Я паркур прошел весь. Когда паркур пройдешь, ты сможешь по обе стороны ходить. Куда с вышки спрыгиваешь. Да, я знаю. Надо мне будет сюда попрыгать. Там Садиться надо. У нас хп так-то бесконечное, если ты Дай-ка я от его лица посмотрю, не поржать охота. <связать> О, Жек и не скруптейсер, <связать> это хоть. Мне надо весь парк пройти. пройти. <связать> <связать> Скажіт, да пошел его жопу. Кстати, здесь ловушки <связать> есть <связать> еще, вот это вот открывается <связать> где-то. Да? Да. Йей! Да? Да. Йей! Ты не убила, о, о. Лазит, так что я, да. Deta, я вижу Deta, его. Deta, я увижу. Попал на нашел? Да. Блять, скотина. Не, не, не, не вкусный димка, не, вкусные чипсы, Может не есть их. Это хлам. Это же никак. Ой, раз как мы Надо будет тишина, потому что храна охраны собирается. Последнее время. КГЗ Серьезно? <Universal> а oh. он же, кто это? Беги, беги, беги, беги. Види вы... Почти как хочешь. Я знаю, как мы не готовимся. Я тоже. Да, я вот он. <sea> <thankfully��> <considerableroleque> <difference> На улице <связывая> я паркуру пробежал. <связывая> Серьезно говорю? <связывая> вот это тролль, <связывая> Конечно, и никто не догадается, да? Я вообще живешь. Я наверное, жопу Блин, он, походу догадался. Он не догадался. <связывая> ну это банально Я тоже. Ну, он тоже было в этот, зашел. Ладно, бегаю. О! О! Нихера тут платформ! Нихера тут платформу хочешь? Много, я же тебе говорю. Блин, лишь бы не забыть. Кстати, вот по вот этим вот, когда пробегаешь, тоже там телепорт будет. Видишь вот эту платформу? А не ее нельзя. Да нахер. Можно? Все-таки можно. Давай, бежать. Я хочу парку пройти. Да. да. ладно, на последней ступеньке 24 секунды пошел в баню. Ой, он Мне тоже такая же надо глинять. Мы тебе не верим. Вот, вы по-любому чуть не, да? Эй, чрт? Серьезно? Яма! Я даже не знаю. А ты не найдешь меня? О, да ну нахер я промазал. Серьезно? Да. Не нет, нет, нет, нет, нет. Ай, не допрыгнул опять до последний у <ширает> нихера я еще один нашел вот тут это сверху да? О, он там вон он лазит и вижу Рады, Димка, знаешь, я карниз, да это все сверху уже Приди к футбольному мячу. Они прямо около него. Посмотри наверх. Нет, это этот мяч вообще беспонтовый. Кстати, я не пробовал проверить. Yay! Дал Да, Ну, сюда ты не Да? Что, жопа не поместилась? Да, Я давно не играл, а не играл. Ух, ты керосет, тебя там. Да ладно. Ну и хер с собой. Дима, лучше быстро туда. он там ты серьезно? Прикольно, да? Я даже не дал, не знал об этом вообще. Я сам не давно узнал. Женька рядом продержал, даже не сотнял. О, тут что-то есть, легал. Где? А, возможно, кстати, в прыжке может быть использовать. Лена узнает, почему не работает. <реклама> а, он наверх попал. Да. <гум> а мы другую Нет, другую. Я еще вторую там нашел. А там, Женька. айп там. А это там. А это Да. Да я вижу, меня отвлекают по телефону Думай, отвлекайся не получится, как у нас что если у тебя ППС нам летает? Что потеряем? <свеч> <No, он боком, свеч> это... Ну а он в окно скидывает. Ну что сказать, младший брат Соди хочу <свеч> <чё сказал, свеч> сказать. <свеч> он сам себе дымов закинул, блин, дым. дым. <свеч> Анимешечка, видал? Да, кто так, кстати Я чего тоже дал Вот это Я видел, что он меня заметил Да вылази ты Да у нее жопу, У нее жопу не пролазит Не, у меня там пролазит. Мне не хочется. Тут тоже что-то должно быть, по сути, да? Ну, я вот здесь все отсюда. дымовая завеса. Как дымовая завеса? На последних секундах, да? Ладно, я теперь маньяк. На последних секундах. Чё я в, таком в контейнере. Я понял. А, кстати, я а, вас я не вас, вижу. Я вас вижу на карте. Вы меня можете видеть? Я а вас нет. Нет, мы тебя тоже не видим. А, туда можно попасть кое О! А я что то какое-то... О, у меня 200 хп! Да-да-да, кстати, там надо да -да -да -да. взять нельзя. Я выпил какую-то херню. Меня Женька лупачил за этого, не мог отдадить. Выпустите 3, 2, 1, 0, Навести охота. Навести, охота, суету? Ты сказал. Мнек сказал. Навести суету, охота. Что Глория, но Ну, туалет прыгнет а, это, это. это я знал. Нам время, Нам время выиграл. Я знаю, же нет да, мы короче только друг друга да, на карте видим. Да. Не знаю, что он там знает, что он там знает. У него спасибо. <звы> <звы> <звы> Это было, куда я как она работает? В смысле? О, я могу двери болоть а нечего там делать а смысл пойми Нет на первом. Вон? Нет, вон. Пошли мочиться. А ты чудик, ты здесь был все это делал. Где? Кажется, настораживает. Я не знаю, идем есть. О, видал? Он сверху есть. Плохая идея. Я вообще не Я вообще не Да ладно. Я да куда же ты чего его, а. Ах ты падла. А любил? Ах ты собака. Чего? Чего? Чего? блин! Какой-то А я куда он? А как я тогда? Извините, ты не замечал! замечал! Блин, мяч не туда полетел. Вот читер мы, Так, сейчас. Где Я сейчас вспомню. Там с года нычкался сюда тогда Плохая идея. Зато я нычку там же нашел. О, тут резиновые песины Да Я паркур прошел весь да, Серьезно? Я вам до тех резинок потянул за двух Димон у нас маньяк хороший. Раз за мной? Опа. Да. Ну дальше паркур продолжает. Взял кипичный, резиновый. Вы можете подавать только одну гранату. Что за граната? Ой, я по ней научился. Наси. Пройти следующий паркур проходить? А если я, это? <звы> Мне кажется, он и этот не пройдет, да, паркур? А тут ни хера, тут это, это вот надо. Да он не пройдет его. Знаешь почему? Что ты думаешь? Никандр. Никандр. Никандр. Никандр. Да, ну, на, на, на, на, на, на, на. А ты что там Димка делал? Ты где там сидишь Я на паркуре. Где да, тебя не вижу? Где ты? На паркуре. Я тебя не вижу. Я тебя не, а вон я тебя вижу. Да ты пар. Я даже не пройдешь его. Да у меня подальше, пар... пар... смотри пришел. Я не нажимаю? нажимаю Вот стой, коляна если я сейчас меня кину к тебе. Только не убивай. Я просто... Я просто теоретически проверял. Надо да ты Все, совсем. Ты борзел борзел. совсем? Chic, ]uh что поделал пусть бежит я тебя зарежу. я тут могу стоять что ты там каля не могу не сомневался да, ну, лошадь, я, я, я, честно, не вообще упал не понял а не могу погиб. А, тебя... а там гранаты а он люхи Давай, Там, давай брын, брын, брын. <свят> Короче, все за раз надо проходить. <свят> <свят> <свят> ну короче, все за раз надо проходить. А как туда попасть? Мне надо на вот тут хернишечку. Короче, надо это самое. Это поверху, наверное, подъедить что-то чистерное получишь пистолет в меня руку. Что там ничего нет? Простой телепорт. Жека, и, слетай, посмотри. <связь> да. А Димка там сейчас и будет здесь а сказать. Ну и что, троллить и всех и, можно и, там. Vocês już Hey! Ну, видишь, там гранаты простые. У меня уже есть гранаты, он говорит, нельзя гранаты брать. Я не знаю, может, на втором этаже попробовать. Пойтись. Ты там стоишь, стоишь дальше, да? Да. я думаю, пройти не пройти. что ни хера не получится очковым пипец, как-то не знаю. Стоит очень, не стоит рисковать. А похоже стоит рисковать, да? Я Падла Че? Попробуй на второй паркур пройти Я что ли? Второй? А ты серьезнее? Ты без ропа? Ой, блядь. Я, я... Не, я его на вряд Нет, Нет глад... Там, глад... надо Надо Опять ты, ты сюда иди сюда падла как ты мне делал падла. Падла. Сволочка, падла. Падла. раз на раз не приходится просто превратился к нему. Тупая залипание у меня по Не знаю, на ну поверху ты хер пройдешь. Почему? О, господи, я еще разучился. Так, играть Да. Я тоже вообще разучился. Ей! Я там голду забивает Блин, блин, не делать блин, блин, Женя, мне кажется это блин, блин, Она не блин, с тобой блин, блин, вот, вот сюда блин, блин, блин, Серьёзно, так, наверное, а, уже... а мы, а мы дебилы с той стороны даже не прыгали. Запрыгивать не пытались. А там с обратной получше было. О. 5. 4. 3. 2. Че в пытались запрыгивать, да? Я Нету, нет мне <плёв> ну. О, нет, у не раси <плёв> это вообще какая-то комната я не знаю что за комната она за картой <плёв> Картой даже. <плёв> Ладно, ты а, не, Понял. Вон. Welt, ты че обозлел? за мной еще иди ты мати. нет нет нет только я на дурака похож? я дурак он че полный я дурак я говорю. ладно если ты под дженни убегал нет меня же Не Женя. Он телепортно четко. О, а? О, О нихера женя, женя. Давай шутку, шутку. я походу вспомнил как играть ой я дымоуху кинул а дымоуха не работает Ладно. а в трубу короче она куда-то по под карту тп хэт. там один телепорт я не знаю смысл там сидеть а крекеров больше нет? А чего, -а блин, -а, -а, -а, -а, -а, -а, <blif1> а как я это Loyal сделал? Занька, не, не туда уже шл. Ты видел я просто? Тут два телефона, короче, сюда. Понял? О, меня сейчас кровь выпустит. вести навести охота почты я кого-то карнизного не слышу Это мне кажется что показалось о паца Блять, блять. Нет, блять. а у меня заело закинь тебе фартануло ой ч за жопу <говорит> а я тут не кричал. Женя, ну ты занычал, конечно. Опа, сэ. Я папа сэ. Давай шутку под. Заходил? <смех> ты нашел от кого убегать, я отвечаю. Женя, ты еще маньяк, я не <смех> <библи, библи>, <смех> так, так работает, жень, жени, жени, жени. <смех> А, я застрял. Женя, беги, беги, беги, беги, беги. Дима Женя, Легкие две катки Отвечаю Пошли Женьку троллить, короче Жека это поменялся? Жек, Легкая катка Я убегать, господи Ты серьезно? О. Нихуя себе! сейчас. не понял? В этой херне может закрыть кого а? <смех> Все, димка я за да, да да да я знаю эту меня... У него еще 23 секунды. Как отсюда вылезти? Портом? Бинка, а я такой наш уличку. Братанчик, заихнули с гранатой. Женя, на первом этаже. Не допрыгнешь. А падал, Где он там? Не знаю. Odkryj, dźwięk! Żenki, nie kadagnie decyduje, co się dzieje w tym О, о! А ты как а там как оказался? ты как там оказался? Чё, по а соседству решил а со мной посидеть? Ну, а. нормальная идея. Мне кажется, нихера, да? Да Я не вижу, я закрываю Да, я вижу. Вон он тебе дымовуху кинул. <свист> да? Видел дверь закрывать со мной? Я так завтра. Давай телепорт интересно. А, дай ну, мой. А, да это моя нычка. <свист> да? Прям звеньком под моей головой. Я не знаю, что делать. Здорово. <свист> Женщина, Женька, дверь не сзади за тобой Женька, ты балбес Аааа, я О, а, а чё, почему с одной тычки? А, а это можно было так сделать, а? Да. Серьёзно? Вот так. А, да, я был тут. Женька, я кормить <связывается> мячей. Уже нет. Был. Уже нет. Я понял, понял, понял. Дикольно. Я про эту штуку знаю. А где тут еще один проход есть? Да-да. Вот тут где-то. Кучи. А, это в другом. Вроде там стекло. Слышишь взрывы? Я там. ЖК иди, иди, иди. Направо. Нет, назад. Выйди с этой комнаты. Я сейчас личку покажу. Направо, направо, направо, направо. Налево. Налево. Выйди. Вот, видишь угол, в углу цветок. А, ты про это? Нет, другую показываю. Затроллил его ненадолго. Давай, Колян, тебе есть время. А, ё... Лашара. А, Колян, кехана. Ты... Это... Отвечаю, ты... убегай. Он тебя увидел. Ну и что? Он за тобой наблюдает. Придем... Причем сверху. Как до меня? Жень, ты в курсах этот троллинг. <свят> Кинь в него что-нибудь, он упадет все упал <свят> да я сверху сидел снежками по нему кидал <свят> вот там граната валяется видел ой я колю вижу а я застрял Ой, я Колю вижу. А я вижу. <смех> <смех> я бы на твоем месте пошел бы назад, поискал бы. Вдруг он где-нибудь из стены выкинул бы. Вдруг с первого этажа. Заметил, откуда вылетело? Опа! Видел? Никуда, такая банальная? Ну сейчас тут доигрываемся, и все. Доигрываем и все. Вот катка сейчас еще раз, я? Он первый или второй раз был? А, Коля? Первый угу. а, Второй А, вот. Серьезно? а ты, Это оно так да. да. Да это еще не все. Вот. Блядь. Ой, блядь. Охренеть. Не, ну я сюда пойду. Смотри, тут есть охота. Смотри, а тут Можно и тут посидеть. Уже лет, <связать> беги, беги, Форос. Нормально ты убежал? Я чуть не спалился, прикинь. Тут прям, прям по твоим волосам привезел. Потому что там так прикольно? Да, да, я убегу я карнизный воин да он там убегай вообще не он за тобой бегает? да? за мной я за ним бегаю как он меня увидел? нет вопрос не знаю Меня видит? Да, он тебя да, прям да, на тебя вот Надо по кормитном, короче, бегать зайти, тогда это точно Что не, не получится, не как у меня? Это Запрыг... не запрыгнешь, да? запрыгнешь. Да? Прыг... Прыг... Может получится у меня, что ты его оголощаешь? а он меня не получается. Ну, сколько я не пробовал, у меня получилось один раз. Ну, что-то не так, не везет вообще. Шопочку, большой очко. Дима, он кидает. А так нечестно. Ахери, обрадовал. Да ел тут быстро. там то надо. Короче, я понял, понял, и, короче, что деньги не могут тебе пожарвать. Серединка, и сейчас. И сейчас, где Копье где меня Не, ну вообще, Там, где А, там, детелек? телек. не здесь. Видишь, где дым? Смог. Там, Димка. Нет. Где смог? Снизу. На первом этаже. На первом. Да нет, Димка, я лучше вот Дим, в этой мечте сидел, на которой ты говорил. по соседству сел. А он, кстати, ее знает. Да? Да, я ему показал. Сиди, И тут три стати. С этой ловушкой. Блин, параллель да, Пора линять, походу. А он, он сейчас сюда залезет. Да. А он сюда не сможет залезть. Я отсюда едва залез. Тут хитрые. Пора линять. Куда -то, куда -то. Я, Димка, я он уже слинял. Да. Я слинял. Так же. Там мы в если ты не знал. Там. Тима, продержись. Я бы yeah, продержись. Он не сомневается? Давай, да он недавно на улице, жить. Можешь не искать дома. Да? Ты меня даже не найдешь. Не, я тебе я же говорю, он меня не найдет. Падла. Он Он меня увидел, жопу мою. Я заторыл, да, заторыл. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет,